Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Советский тяжелый танк 10 уровня ИС-4 Карта Монастырь, игрок Киприянов 2016 Счет уже 2-0 Слился вражеский ЛТ И арту, кто арту уничтожил Ага и обоих противников уничтожил немецкий легкий танк 10 уровня, который, кстати, крайне редко встречается, не знаю, я его вообще не помню, чтобы за последний год хоть раз в рандоме встретил. Если честно, вообще не помню, когда его встречал. Ну, так же, как, к примеру, и китайская ЛТ 10 уровня. Ну, там вроде что-то в ближайшем будущем, да, должны быть какие-то изменения. Как раз вот с этими не особо популярными танками. По крайней мере, с китайской ЛТ-шкой. А то я сейчас по этой ветке нахожусь на девятом уровне. И мне немного осталось до того, чтобы получить десятку. Я был бы не против, чтобы там произошли какие-то изменения в лучшую сторону. Тем временем, мы с четвертой уже нанес тысячи с небольшим урона. Идет здесь позиционная перестрелка. Союзные тяжи Четыре штуки поперли сверху. Один из четвертый остался здесь внизу. А противник счет сравнивает 2-2. На левом фланге. Что-то там все обстоит не очень хорошо. да, На карту если посмотреть, там он 283, но он что-то, не знаю, застрял там, стоит на месте. Может <сёк> перевернулся, но не проявляет, по крайней мере, судя по мини-карте, никакой активности. Вот противник уже выходит вперед Счет 2-3, нет, 283-й все-таки двигается вперед Полетел здесь вперед Т110Е5 Как-то там не смог его пробить 705-й И отправляется в ангар Счет уже 3-4 Хороший выстрел с поджогом Горит, горит БЗ-68. Ну не все возят с собой огнетушители. Да? Это БЗ такой же, как я. Я тоже с собой огнетушители не катаю. А есть танки, которые... Для, для которых это критично. Вот, к примеру, БЗ, да, или вот этот вот а, советский танк, как там Объект 780, к примеру, который в том году можно было собирать в конструкторском бюро. У него тоже эта проблема. 22 единички прочности остается у ВЗ, но тут помог союзник. с 4 сохраняет полный запас прочности, при том, что уже 4000 почти нанесенного урона. Счет 5-9. Противник уже хозяйничает там на базе. Как-то прям... Быстро события развиваются. Счет уже... 5-11, неудачный выстрел, ну и в ответ тоже 279-й не пробивает ИСА-4, а? го Где-то еще ого-го! Летят, да, там еще с центра, АМХ стреляет, тоже не удается ему пробить. Да, что-то 279-й прям вообще не алло, ну вот сейчас, наверное, пробьет. Да. Не, не, не успел, бедолага И по-прежнему из четвертой с полным запасом прочности А урон уже перевалил за четыре с половиной Счет 7-12 Там уже кто-то решил просто остаться на захвате ну, бывает, да, особенно очень тяжелые танки, которые достаточно медленно ездят. Иногда до базы добрался, думаешь, да ну его все равно никуда не успею. И без меня всех добьют. Постоюк, я лучше позахватываю. За это тоже опыт дают. Второго уничтожает из четвертой. И урон уже. тысяч с копейками. Сейчас будет, по-моему, еще один. Уничтоженный Да, так, нормально, подловил Стандарт Б Счет 9-13 Ну там союзник такой -то. Прочность у него там на один чехпых И вот Вот первый, кто огорчает СА-4 в этом бою Это вражеская артиллерия Почти на полтысячи Ну, на 403 единицы База почти захвачена, вот что делать? Остается 5 секунд, и с четвертой, помимо, <смех> сначала вроде смирился уже, по-моему, с поражением, да, начал разворачиваться на Удеса, там оставалось 8 секунд, то есть, если бы он в Удеса выстрелил, там 100% уже шанса бы сбить захват не оставалось, просто перезарядиться бы не успел, но противник прям пожалел его. Вовремя, с захвата съехал. Решил, скажет, поеду, хочу побольше урона. Ну, это ВК-4502Б, да? Кстати, у... Осталась одна десятка вражеская только. А MX 13-105. И то там прочность. Но ну, остальные показывают, что полный запас. А вот АМХ на один выстрел. Теперь угадай, куда ехать. Где ждать противника? Самый быстрый, конечно же, АМХ, но навряд ли он поедет вперед, Будет где-то, скорее всего, в кустах отсиживаться. все таки у него прочности маловато, вон. Появился ВК. С полным запасом. Летит чемодан и... Ну, не скажешь, что мимо, получает из четвертого оглушение, но при этом урона нету. Успевает развернуться, хотя это было и не обязательно, да? <с>, вафля промахивается. Надо поджиматься, поджиматься. Сейчас стенки ВК тоже стреляет мимо. Да что же вы там? Вон еще Приехал АМХ, разряжает свой барабан. Раз выстрел, два выстрел, три выстрел. Танкует из четвертой. Блин, не часто вот видишь такие цифры натанкованного урона. В реалии нынешнего рандома Это надо, чтобы звезды сошлись а? Вафлик готова, Стоял, выцеливал там Ну вот, все Перестал из четвертой танковать ВК пробивает Пытался сейчас выцелить там Уничтожить светляка Светляк готов вот на чем он надеялся, я не понимаю сейчас, да, проще было. Ну что, лень, что ли, не пойму, потратить там, тем более быстрая машина, несколько секунд, объехать сверху по горке и спокойно заехать с тыла. Времени бы хватило, пока здесь из 4 бодался бы с ВК. Есть пробитие. ВК шотный. Из 4 пытается здесь, да, как-то обратным ромбиком танковать, но... ВК не успевает выстрелить, у него перезарядка дольше. Ну или просто, да, бывает вот так иногда. Не успел выстрелить, выцеливал уязвимое место. Понимаешь, да, что вот в это место он его не пробьет. Пока выцеливал, выбирал момент, выстрелить просто не успел. Ну что ж, осталась еще одна вафля. Ну и арта, само собой. А, из четвертого вот сейчас. Я даже не обратил внимания, пишет он в чат, что осталось у него всего пять снарядов. Один золотой, три бронебойки и, по-видимому, один фугасный. Ну, если не промахиваться, с учетом того, что вафля картон, фугас нормально впитывает. Впитывает. Принимает, да, такой фугасоприемник. То... Пяти снарядов вполне должно хватить. Вот, тут арта приезжает. Иди ну и четыре снаряда на вафлю. Фугасного уже нету, да? Ну как раз удалось хотя борту пробить. Одного снаряда хватило, чтобы... Чтобы арту уничтожить. Ну что, Вафля должна стать девятым уничтоженным противником. А вон союзный светляк, пишет как раз немецкий, который двоих вначале уничтожил арту и легкий танк, пишет, что он не видел его нарез. Ну в кусте где-нибудь сидит. Где же ему еще быть-то? до конца боя. Остается 4 минуты. Так, что-то я подзабыл. Надо ускорить этот процесс. Да, а то еще из четвертых долго может его искать, ездить по карте. Ну, долго. Уже 3 минуты 40. Блин, не имется, да, вот этому светляку, все пишет, пишет, чат. мало того, что отвлекает, еще и каркает, да, там пишет Колобанов, точно, вафли, наверное, где-нибудь он там перевернулось, или в воде тут скатилось, вылезти не может. Лучше молчи и наблюдай, знаешь, где противник, тыкни по мини-карте и все, и смотри. Две с половиной минуты. Время потихоньку заканчивается. Нарез пивали не оказалось. Не, ну. Где-то она здесь, по-видимому. ИС-4 попадает за свет. Выстрелов нету. Ну, ИСа-4 есть время еще для того, чтобы базу захватить. Он поэтому решил не рисковать, не ехать вперед, да, встал на захват. Ждем. Развитие дальнейших событий. Где вафля? Понятно. То ли спит, то ли сидит в кустах и боится высунуться. Может у меня прочности мало, не знаю. Хотя так, если посмотреть полный запас, да, ну... Может быть и не полный. 30 секунд остается до захвата. Нет, Вафли все-таки не выдержала. Приехал, но из 4 опять в очередной раз танкует. Ну и в чистом поле тут какие уже шансы могут быть у Вафли. Просто, да, из четвертой идет в клинч, и там что-то выцелить, пробить будет проблематично. Но здесь неудачно, конечно. Ну и до свидания. Один снаряд. Еще плюсом одна медалька. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно ставим. Понравилось. Всем удачи. До новых встреч. Пока-пока.